Всем здорово. Быстрый, должен быть быстрый ремонт. И посмотрим, насколько у нас быстро получится. Шкода Рапид. Замененное крыло. Не знаю, как. Ну, меняли, типа, официалы. Прошло полтора года. Вылезла вот такая вот беда. Это что-то там гниет. Гниет ровно по шуму. Только снаружи. Снял подкрылок, помыл там все, вычистил. Посмотреть, там все обработано клеем, то есть замазано. Никаких проблем именно там нету. Это как бы хорошо. Почему-то пошло по наружке. Сейчас будем раскрывать, смотреть, почему пошло. И думать, как это все дело устранить. Сразу были такие мысли по зоне ремонта. Как бы до сих. Сложно сказать, что точно получится по причине того, что неизвестно, что тут. Может быть, даже придется оловым обрабатывать. Если обрабатывать оловым, то это вот так вот все выгорит. Само собой, вот так вот шпатлевки, вот так грунт. Поместить краску лак на таком цвете в этом расстоянии невозможно. Сразу отпадает. И еще отпадает по какой причине. Смотрим внимательно в кант. А он весь полученный. Само собой, что есть вот тут вот жесткое ребро. Я снял лючок, чтобы не мешал крышечку. И вот по этому жесткому ребру, пожалуйста, спокойно себе сделали. И никаких проблем ни у кого не будет. Тем более, она все равно уже крашеная Шагрень отпадает. Причем я не пойму, как крашенная. Дело в том, что крашеная и дверь лакированная. Но отличается и по шагрени, и по цвету все друг от друга. Перед от зада, зад от крыла. Поэтому можно смело дубасить в ребро. Никаких проблем в этом не будет. Наклеечка у нас. Снимается, будут клеить новую, потому что она в зоне работы не останется целой. Работать будем до э, линии клея. Линия клея уже кем-то завалена, поэтому к ней тоже подойдем через э, скотч для переходов покраски, и будет нормально все. По внутряку. Сейчас пока что сильно заглубляться не буду, то есть я себе зону отклею по наружному ребру броней заклеюсь, чтобы не залазить пока что внутрь. Внутри все идеально. Проблем нету никаких. А работать, скорее всего, будем под внутреннее ребро. Но это скорее всего. Там уже, как покажет процесс, потому что под внутряк можно закончить здесь, где угодно. А если пойдем по наружке, то заканчивать надо будет только аж где-то вот тут, за накладочкой уходить. Снимаем э, пленку. И будем разрабатывать здесь. А, надо еще внутряк заклеить, потому что дверь будет открытой. Сейчас бумагой закрываю внутряк весь. И будем работать. Так, позаклеивал все. Снял пленку. Теперь машинкой, ну, любым механическим способом снимаем в районе именно повреждения. Сильно пока не стираю, залазив в сторону. А дальше разработаю тут мелочевные повреждения под покраску уже вручную аккуратно. Так, что мы тут видим? Шпатлевкой был завален сварочный шов, неудивительно. И есть очаги коррозии. Там, где вздулась шпатлевка, это коррозия именно такая уже. На металле ничего так. так разрабатываем сейчас торец. И, наверное, я тут буду делать все через олово. Потому что только олово может дать... Ну, Скажем так, 100% гарантию, что в районе, где я обработаю оловом, не будет никаких проблем. Ниже шпатлевка уже уходит на нет, а выше я сейчас еще сниму, потому что тут наложено что-то приличненько. Сам торец, ребят, выведен хорошо. То есть плоскость крыла сведена нормально, а тут что-то они где-то что-то упустили. Возможно, даже сейчас чуть-чуть подстучу под рихту. В общем, сейчас расчищаем. Вычищаем всеми доступными способами. Блин, у меня есть пескоструй, что я себе купил точечный пескоструй. Сейчас проверю. Короче, я сейчас чищу шпатлевку повыше, она мне тут не нужна. А тут почистим песком. А вот какую штуку я себе купил, она уже давно у меня, но все никак у меня не доходили руки ее попробовать. Это пескоструй точечный, ну какой-то он чуть-чуть конченый компоновки. Обычно трубка опущена в мешок и туда же и возвращает, но тут отдельно. Отсюда сюда берет, мешок ссыпает. Попробую, как оно себя ведет. Работает. Там засыпан кварцевый песок. О, дирка. Работает устройство. Вот песок сыпался сюда, его отсюда можно будет обратно пересыпать, использовать повторно. Недорогой пистолет, но того стоит. Что мы видим? Почему, собственно, полезла коррозия? Потому что тут дырка сквозная и она идет с стох стох сторон. Что это значит? Это значит, что там будет. По-любому гнить. Мы обработаем сейчас оловом этот участок, но внутри, там где уже, ну раз наружу вылез, значит внутри уже идет процесс. К нему не добраться никак, там заворот металла идет. Это значит, что внутри гниль будет распространяться до тех пор и выйдет наружу там, где не будет олова. То есть выйдет она или здесь, или скорее всего здесь. Это под вопросом. Ну вылезет это не скоро, то есть по времени оно будет хорошо защищено. Обрабатываем олово. Для работы олова нам понадобится паста, олово, я постараюсь из кусочка, чтобы не начинать новый проток, деревянный брусок и э, гель, который не даст соседним зонам обгорать. Мне надо, чтобы дверной проем у меня не, не сгорел, потому что чем лучше я его там сохраню, тем меньше мне потом лишние работы делать вовнутрь. Мне надо, чтобы низ точно не обгорел. Если вверх, допустим, тут еще пофиг, у меня есть зона до линии ребра огромная. Где разойтись, то снизу. Я не хочу работать вплотную плотную герметику. Ну, в принципе и все. Так, тут надо чем-то другим приклеить броней, наверное. Потому что обычный бумажный скотч подгорать начинает. Теперь ждем, пока остынет. Зачищаем лишнее. Потому что я тут чуть с бугорком накидал. Сейчас снимаем пасту. Посмотрим, что у нас с проемом. Загорел, не загорел. Проем в идеальном состоянии. это можно еще сохранить кладем его обратно хорошая баста дороговастая правда но хорошая жака ее продает на вес вот я себе взял ведро но я думаю мне ведра будет на всю жизнь хватит вот ну, надо подождать минут 10 потому что горячая Сейчас пока подготовлю на болгарку насадки, чтобы счистить это все, там, спецкруги. И в принципе можно сказать, что зону коррозии мы очистили и защитили навсегда. После зачистки еще надо будет сделать одну процедуру обязательно, это нейтрализовать вот эту пасту для уложения. Теперь на болгарку одеваем диски Фремовский, это 3600 зерно, или 40, или 36. И счищаем лишнее. Но в идеале делать не на болгарку, у которой высокая скорость, а на машинку, которая может регулировать обороты. Но у меня такой. Нету. в розетку, блин, надо включать приборы. Ну нам тут чутка. Все остальное можно делать, доделать машинкой, либо где есть, машинкой, либо тут маленьким напильничком. Олово мягкое, хорошо обрабатывается. Теперь обязательно нейтрализовать щелочу любым щелочным составом так продолжаем работать я сейчас себе отобью линию ниже которой мне нельзя спускаться наждаками по низу сверху на неважно Мерка к ds 3 миллиметра ход 180 нажда разрабатываю себе плоскость под работу шпатлевки. обезжирил. Теперь шпатлевка со стекловолокном небольшое количество. Тут получается сплошная яма. Я не стал выстукивать изнутри. Я уже подтяну это все правильным материалом. Здесь было сделано все у ребят универсалкой. Это как бы и дало вот эту возможность вспучивания материала. Если бы они сделали это как положено, стекловолокном шов. Этот бы шов внутри гнил, на наружу он бы вылез еще не скоро. Хрен его знает. Может, это и хорошо, что они так сделали, увидели, пока еще не сгнило. Но это как бы неправильно. Даю 5-7 минут, в процессе проверяю, я поподр пройду поподрезаю вот эти вот торчащие хвосты. Все, лишку срезали. Теперь универсалка. Я постараюсь протянуть это все сразу под перетирку, то есть два прохода. В один все равно не получится, как ни крути. Два тоненьких с промежуточным подравниванием. В принципе, этот ремонт можно сделать, используя инфракрасную лампу. Я сейчас просто не использую, мне она не нужна. Ну, неудобно это занимать параллельно еще одним делом. Используя инфракрасную лампу, вот этот ремонт можно сделать в течение полудня. То есть зашпатлевать, быстро лампой просушивая перетереть, грунтануть секцию, высушить лампой, 15 минут перетереть и окрашивать. То есть я постараюсь, конечно, сделать это в течение дня, но я малость занят. <клес> так, пока шпакло живое подрезаю. Лишнее. главное выбрать правильный момент если переждать потом его не срежешь если не дождать можно стянуть очень многое вот для того чтобы срезать крупное время как раз самое то а для того чтобы подрезать по плоскости еще рановато надо еще минуты 3-4 подождать так, пробуем О, вот теперь самое оно Тут теперь оставляю, ничего не подрезаю. Оно высохнет. И через 20 можно будет подойти и перетереть. Если поставить инфракрасную лампу, то уже 5 минут сушки, 5 минут остывания и через 10 минут можно тереть. Вот так 20-30 минут и подходим, перетираем. Так, Поверхность высохла. Берем проявку, проявочный порошок. В таком формате уже проверено годами Самое дешевое и удобное применение. Внутри находится порошок, есть вот такие дозирующие окна. Перевернули, покрутили, аппликатор намазался вперед. Дешевле всего получается. Делают их, в принципе, почти все компании. И такое ощущение, что они заказывают у одной фирмы, потому что у всех абсолютно одинаковые крышки, аппликаторы, да и состав внутри. 120-ка на брусок, она уже мертвенькая, но я так подчухаю чутка Поглажу. Теперь берем Дерос. 180 стоит тут. Можно также проявить, чтобы видеть, может какие-то поры там будут, есть, появляются. И вперед. Главное, скорость большую не ставить. Всё, теперь 180 возьму Торец тут пройду Теперь 320 Листочек И аккуратненько тут По торсу пройду, сниму Сниму реброш под лёгкой. И надо же закруглить примерно так, как само крыло идет. То есть у меня есть начало, начало правильной формы. И последки мне надо сделать что-то похожее. Все. Снимаем теперь скотч, который нам защищал туда линию. И сейчас пройду, разработаю сразу крыло, как бы частично под покраску. Но ну, в основном это под.. Работу грунта. Отбиваю теперь сейчас себе полосу. На толщину скотча от той линии, где мне нужно остановиться. Здесь у меня зона не ограничена. Не так давно меня познакомили с вот такими наждаками. Они тоже появились в районе полугода назад. Это треемовский наждак на собственной поролоновой подложке. Мне очень понравилось, как он по длительности работает, но главное на металл. То есть коснулся металла, начинает умирать. А так ну, 2-3 элемента он отрабатывает беспроблемно. Я себе взял пятисотые, это под покраску, подготовка. А, ну, есть там, по-моему, всех градаций они есть. Не знаю, разве что крупный. Но ну, крупный он тут и не нужен. как бы. 320, 400, 600 есть. Но мне нужно 500. То есть я сейчас 500 разрабатываю сразу зону, где я грунтуюсь. И лезу в принципе аж, аж, аж. А вам не видно, да? Аж вот сюда лезу. Это 500. -ка. Остальное я разработаю э 1200 вручную на сухую. Там машинкой как бы работать нам не надо. Мне нужно составить ту тушегрень, которая есть. Короче, это на сотку я здесь разрабатываюсь, на нее же я подгрунтуюсь тоненько. Она же будет и в районе, где у нас краска. Наждак полностью совпадает по заводским отверстиям основного количества машин, которые продаются. Стоит он чуть-чуть дороже, чем Кубитрон, там вообще на копейки. Но он реально того стоит. Наждак классный, мне понравился. Так, далее. Шестисоточка, колокс. Я ей пройдусь в торец. Там, где у меня будет лежать грунт. Все. Поверхность готова к грунтованию. Торец почищен. Шагрень сбита. Единственное, не достал чуть-чуть вот тут. Шагрень сбита, металл где с него шелушилась открыт. Сейчас перезаклеиваемся. Ну, не то что перезаклеиваемся, я тут поролоновый валик положу, закрою порог, машина у меня закрыта, бумагой отобью себе тут линию и бампер накрою. Все. В принципе <coughs> вся подготовка у меня заняла ä, полтора часа с учетом, что я не использовал никаких сушильных принадлежностей. Так, теперь смешиваем грунт. Там подготовили. Есть спецтаблица. Вот есть, скажем так, селектор филлер грей. То есть, какого оттенка грунт, под какие оттенки цветов выбирать. Я выбираю. У меня подходит то есть, в этой гамме. Значит, мне нужен вот такого цвета грунт. Здесь указано 60-40. 60 белого, 40 черного. У меня есть светло-серый. То есть, это не идеально белый вот такого вот оттенка и есть dark grey то есть не идеально черный но темный поэтому сейчас берем и смешиваем их в пропорции ну я попробую больше серого но ну, где-то 7030 хотя бы примерно такой оттенок то есть не белый не черный а ближе к черному но не белый тогда первое и краска укрывает хорошо перерасхода нет и Цвет никуда не уведет, если как положено будет положено 2,5 слоя. Цвет будет в аккуратно таким, каким он есть на выкраске ColorBox. Так, все, сделали. Сделали цвет грунта темно-серым. И поехали. А, кстати, если видели, грунта ребята применили, вот правильный выбрали. То есть темно-серый, все как положено. 10-15 минут и продолжаем. Так, ну все, тут закончили. Снимаем маскировки. Сейчас поставим лампу, будем сушить. Оп -оп -оп, валик поролоновый. Чутка у нас. Ну вот нормально, не страшно. То есть я тут в торце это дело все перетру под нолик. Сейчас я ее чуть-чуть задеру, потому что лампа у меня вот на таком уровне начинает светить. Чуть на домкрате заберем и поставим лампу. Пусть подсохнет. Да будем уже перетирать под покрас. Так. В таком формате выставляем лампы. Пусть сушится. Пленку пока не снимаю. Так ее оставлю. В принципе, вот сегодня у меня как бы по времени.. Я ее начал где-то в 12. Сейчас пол пятого. Сейчас часик подсушится. Пусть хорошо просохнет. Перетираем. Да, сегодня надо ее открасить. Так, лампы высушили. Наклеил бронескотч чуть-чуть выше, чем буду заканчивать линию окраски. Там мне нужно оставить место под мелкий наждач. Проявляем. Я тут чуть-чуть соплю по торцу пустил, пока заливал. Там такая микро микроребро какое-то кончено, я его подливал здесь 240 без пылеотвода, как бы объем небольшой, не хочу шумить 240 просто очень хорошо режет хорошо и быстро и показывает нам где какая неровность можно 320 это сделать, но она ее лозить будет тем более 240 чуть баушная она Никакие миссильные сараты не, не, не остались. Теперь одеваем 320 пробиваем рисочку забираем остаток шагрени сверху Все ровно. Если брусок стирает все хорошо, значит проблем с плоскостью никаких нет. Так, теперь на. В районной части беру четырехсотку. Главное не открыть торец металка. Есть. Последний этап. Опять пятисотка. Последний этап. Пятисотка. Можно, можно проявить опять. И сразу тут забираем риску под покраску. Размотовываем снова и дальше вручную доработаем. Далее есть куча разных вариантов. У Трема листочек 800. Можно им можно взять одеть сухой допустим, круг на, на машинку. Доработать им. Хорошо работают листочки. Вот мне дали тестовые. Я до сих пор мучаю тестовые листы. Уже фактически месяц. Так, восьмисотка разработали. Тут у нас будет целиком лак лежать. Теперь 1200 оселекс. Замотовываем сюда, именно в линию, где будем переход создавать. Можно чуть-чуть наружку, это не страшно. 1200 оселекс элементарно фолируется никаких проблем ну можно то на 800 было ну, такое чуть сейчас подобришь огреньку чтобы не было потому что внутри вот этого что сейчас видно как белое оно глянцевое остается все подбираем чем приятно работать на сухую тем что видно что ты делаешь вот видно каждое каждое движение где еще надо где уже хватит Сейчас теперь прямой протяг по вот этому ребрышку здесь будет лежать специальная лента для переходов. Тремлевская тоже покажу. По-моему еще осталось, потому что тут могли без меня ее и ушатать. Так. Также я еще доработаю саму плоскость покажу скучбрайтом. и вот тут скучбрайтом тоже проработаю хоть тут и валик будет скотчбрайтон мерковским мерлоном 1500 можно было бы все им это сделать, но тогда бы вот здесь под самым кончиком я бы не вытер шагрень потому что мне честно говоря проще положить свою шагрень такую же чем пытаться втянуть эту ну оставить я имею в виду Есть Та же история с низом Под самая ребрышко Под мотовую. там с брачка надо будет теперь еще Раскрываем. смотрим что у нас тут а у нас тут все хорошо делать будем по внутреннему ребру поэтому вымотовываемся где-то вот до этих пор Дальше в работу пойдет Merlon Total. Мирка. Мягко работает. Классно. Мне очень нравится этот скучь брать. Работает мягко, хорошо, но недолго. У всего есть свои плюсы, свои минусы. Полторашка риска. Домотует нам все, что куда не подлез, что не берет. уже Наждак, хоть он и гибкий, руковокса но он не все может взять в проеме тут домотует нам мерка чуть-чуть попал на как его хотел быстро назвать клей ничего страшного это все дело сполируется тут полторашка градация то же самое тут Делаем подмотовую и по плоскости пройдемся чуть-чуть. Разобьем рисачок. Обязательно вот туда под бампер надо залезть, иначе первое откуда начнет шелушиться, это оттуда, потому что там достают все мойщики, когда активно пытаются выбить грязь оттуда, и смотрится очень как некрасиво, когда лак оттуда лезет. Все, готовы к открасу. Ну понятно, обезжирится, вдуться, заклеится, сейчас поедем в камеру этим сниматься.